История развития понятия числа Слово «арифметика» происходит от греческого «аритмос», что значит «число». Один из первых русских учебников арифметики, написанный Леонтием Филипповичем Магнитским в 1703 году, начинался словами. «Арифметика или числительница есть художество честное, независимое и всем понятное, многополезнейшее» и многохвальнейшее, от древнейших же и новейших, в разные времена живших и зряднейших арифметиков, изобретенное и изложенное. Уже на заре цивилизации людям приходилось считать. Сначала для счета использовали пальцы рук. Это привело к тому, что число 10 получило особое значение по сравнению с другими числами и легло в основу десятичной системы счисления. В древнем мире существовали и другие системы счисления. Например, шестидесятиричная система в Вавилоне, около 2000 лет до нашей эры. Элементы этой системы сохранились и поныне. При измерении времени вы пользуетесь часами, минутами и секундами, где один час равен 60 минутам, а одна минута — 60 секундам. Шестидесятиричной системой вы пользуетесь и при измерении углов в геометрии. С развитием производства и торговли понадобилось не только считать, но и записывать результаты счета и измерений. В Древнем Китае и Древнем Египте для обозначения чисел использовались специальные иероглифы, а в Греции и Риме — буквы алфавита. Римские числа записываются с помощью семи цифр — букв латинского алфавита. В начале нашей эры в Индии возникла более удобная нумерация. Она была заимствована арабами и постепенно получила распространение благодаря сочинению знаменитого среднеазиатского ученого Аль-Харизми, 9 век, написавшего трактат «Книга об индийском счете», посвященной десятичной системе счисления. Аль-Харизми подробно разъяснил, как с помощью девяти цифр и маленького кружка которым в то время обозначался 0, записать любое число и как производить действия с числами, записанными в индийской системе. Арабская нумерация является позиционной системой исчисления, В ней значение цифры зависит от ее места в записи числа и меняется в 10 раз при перемещении на одно место. В римской нумерации при записи чисел используется принцип сложения, если большая цифра стоит перед меньшей, или принцип вычитания, если меньшая цифра перед большей. Например, 6 и 4. В этой нумерации затруднены и запись больших чисел, и выполнение арифметических действий. При делении целого на несколько равных долей при измерении длины и в ряде других случаев потребовалось расширить понятие числа, ввести дроби. Уже в Древнем Египте использовали дроби вида 1 делить на n, где n — натуральное число. Однако только в Древней Греции стали рассматривать дроби вида m делить на n и выполнять с ними арифметические действия. Десятичные дроби появились значительно позже, чем обыкновенные. В XV веке знаменитый среднеазиатский ученый Аль Каши, долгое время работавший в Самарканде, широко использовал десятичные дроби в своих трудах по арифметике и астрономии. В Европе десятичные дроби впервые были введены в употребление нидерландским ученым Симоном Стевином в 1585 году. Однако широкое распространение они получили только с начала XVIII века. Отрицательные числа использовались учеными Индии при решении уравнений уже в VII веке. В Европе эти числа стали рассматриваться как равноправные с положительными числами только после работ Рене Декарта 1596-1650, показавшего положение отрицательных чисел на координатной оси. Впрочем, в каком-то смысле отрицательные числа использовались торговцами и до этого, чтобы обозначать долги друг перед другом. Знаки действий «плюс» и «минус» встречаются впервые в арифметике чешского математика Яна Видмана в 80-х годах XV века, а знак «крестик» для умножения применил английский математик Вильям Оутред в начале 17 века. Точку для обозначения умножения использовал в своих трудах знаменитый немецкий математик Готфрид Вильгельм Лейбниц, живший с 1646 по 1716. Кроме двоеточия, в Англии и США до настоящего времени используется для обозначения деления знак двоеточия с горизонтальной чертой между точками. Этот знак встречается и на некоторых калькуляторах. Круглые скобки появились в XVI веке в трудах немецкого математика Михаэля Штифеля, но широкое применение получили в 17-18 веках благодаря трудам Лейбница и Эйлера годы жизни 1707-1783.